Здравствуйте, дратути, дратути, дратути. И сегодня у нас самый странный ролик на моем канале. Я почему-то Алекс. Владно Стив. А Нотман танцует вверх. Так что вот, ребят, это рубрика Выживание. Ну, попробуем повыживать. Нет, это не хардкор. Нотман, пожалуйста. Не закапывайся, как в прошлый раз. Ну, у нас тут новичок есть. Кот-наркот. От наркотика. Свиданий. Тут лежит! <Слыш> короче, приступаем к выживанию. Так, давайте. Я иду за деревом. Нотман, э -э ты у нас будешь строителем. А Влад... Влад. Так, давайте, короче, расходимся, добываем дерево. Встречаемся Пой на этом. На этом месте. Все, понятно. Нотман, туда. Я туда. Нотман, ну, команда. У были деревья. Не знаю, что у меня вообще случилось с Майном, но, наверное, что-то. Ребят, выключите, пожалуйста, микрофоны, плиз. Я тоже сейчас. Так вот, я сейчас микро выключу. Я не понимаю их логику. Ну, вы видели, что они творят, так что их надо дисциплинировать с ними. Ролики вообще практически записывать невозможно. Да, да. Понимаю, вы хотите просто, чтобы я вел ролики, да, это многие хотят, но как бы им тоже, они хотят тоже прославиться на YouTube и почему бы мне не дать им шанс? Особенно Мотман, хороший, он раньше тоже хотел снимать на YouTube, но, к сожалению, не вышло и не попало. Да, да, да, вы скажете, ну, то, пусть сам снимает. Ну, мне как бы тоже нужна команда, я не хочу один снимать, я хочу снимать ко с командой, команды Петровичи. Вот у Эдисона есть команда? Есть. У меня тоже. Я хочу, чтобы у меня тоже был. Так, ну давайте я что ли у них спрошу, как у них там дела. Ребят? Алло. Так. Э. Микрофон включится, Так, ребят, ну рассказывайте, кто сколько добыл? Я вас слушаю. Да, блин. Я сейчас яблоко съел, я еще добываю. Нет, копейки. Я но... яблоко съел. Вот. У меня курица со второго яйца выпала. Это возможно как-то или нет? Вот Влад сказал да, значит да. 8 деревьев, 9 деревьев. Можете опять выключать микрофон? Ой, ужас. Что творит? Добывается хорошо. Просто хороше. Корова. Вот ты смотришь на меня. Да? твоя цель просто смотреть на меня. Смысл твоей жизни. Ты что от меня отвернулась, а? Че от меня отвернулась, а? Жопу показываешь свою. Понятно. Так, а у нас-то вечерин, я сейчас ребятам скажу. Птих, чтобы они поторапливались. Ребят, давайте как-то поторапливаемся, у нас как бы вечереет, Норман, ты у нас тут строитель главный. Давайте гоним о том, где мы встречаемся. У меня уже меч и кирка, я уже могу камень добывать. Давайте встречаемся на том о, вы тут уже все? Я камень, короче, пошел добывать. Стоять, никто ничего не добывает, Влад. Иди сюда. Ну я только что сделал вещи. Кстати, дайте одну палку и 37... Это... Так, а короче, с... давайте, Нотман, строй дом. Только версак, ну, не трогай, версак это святое. У ну, меня 37 строй. еще. Бывайте. Влад, это плохая идея, эти Нотман, только маленький, ну, по нашим расходам. Вот, я не знаю, что все... Яблочко, сейчас... яблочко, яблоко, яблоко, и яблоко. И пары-то господи, Влад... Кстати, вот мне Нотман скидывал вроде бы скрин. У него я нормальный. Не знаю, почему я сейчас тут какая-то девка. Но это как бы не мои проблемы. А мне что, топорик еще нужен? Я еще топорик себе где <ic Jimmy> <coughs> <сах> <сх <bullets> <сах> Я успел топорик сделать, спасибо. Я Ладно. Ты знаешь, что надо делать? Да бывает. Ладно, окей. Сейчас я выключу микрофон, и горшок ребята. Бля, уже буду микрофон. Так вот, вы думаете, я буду эту рубрику снимать просто обычную рубрику? Да конечно, да конечно. Как же без моих вот штучек прикольных приколюшек? Так что половина рубрики у меня. С вот этой штукой. Вот это. Вот это я буду иногда сбить. А, вот это. Я не знаю. Зачем мне это? Ну, в принципе... Ладно. Давай, микрофон. Я уже здесь камень добылась, но у то не берётся. Лотман, ты что с земли строишь? Давай я тебе доски дам. У меня кирка не бралась, Лотман, и построй, пожалуйста, нам халубку, чтобы... Можно было... Я уже камень добываю. И построил нам холубку, чтобы можно было втроем жить, нормально. Я подедушка. Я камень добываю, если что. О, Владман. Лотман, дай мне что-то с дерева. Пуш, пуш, пуш, пуш, пуш. У меня яблоко есть. Пока что не надо. Нотман пуш, пуш, пуш, пуш, пуш, пуш. Дай мне, пожалуйста. Нотман, дай мне немного дерева. Пуш, пуш, пуш, пуш. Я думал, что я железный. Влад, тебя... Влад, у тебя дерево есть? У меня? Да. У меня дерева нет, у меня 32 до Ну Давай, я сейчас я прибегу. А, слушай. У нас тут проблемы, на нас скелет наступает. Влад, дай мне дерево, Пыш, Быстро, быстро, быстро, быстро. У меня есть... У меня есть этот меч. А я... А я вас предупреждал, нотман, быстрее, дом строй, на нас наступают. Давай, Давай, давай, давай, давай, давай. Ну, давай, давай, давай, Нотман! Страшно. Страшно, опасно, бутерброд сделаю. Все, все, я, я в домике. Мы сладом в домике. Вот, держит его кирку. Так, ну, я думаю, кто. -нибудь... Ребят, я пожертвую нашим домом, к сожалению. Или, а, хотя это я поставил, ничего страшного. Вот это тоже пожертвую. Я пока. А кто доску за? Нотман, дай мне немного дерева пыше. А чё Нотман без Я... микрорайона? Без микрорайона, пожалуйста. Да дебил, за круги! Ааа, ёба-да-ба-да-ба-да. И Кирочку. Вы... Вы... Нотман, сумасшедший, блин! Я мол, тебе надо что-то сделать. А что мне чекирочку. то Не, ну сейчас быстро что-то сам сделаю себе. Так, я себе пока что сделаю меч, потому что без меча в нашем мире никак. Да, у я тебя... сделал все. А у тебя есть еще камень? Да, сейчас а, посмотрю. Да, есть 10 штук. Ой, дай, дай мне 3, пожалуйста. Хочу каменный век. Все, спасыпки. Я Пепка пошел кого-то убивать. Ладно, а тебе не советовал. Да, не, у меня все получится, все хорошо будет. Я защитник. Ладно, буду. твой зуб сразу... Сколько я опыта уже получил? Слушайте, ну, вон. Так, по достижению. Ми минус два. Я уже три достижения получил. Ладно, а можно тебе помочь? <laughs> я просто сомневаюсь, что ты... Ребят. Я вас загрел. Ребят, я Эндермен, нас загрел. О, сейчас я убью, где, где, где, где. Вот, вот, вот, вот, вот. Вам помочь? Ой. Челодой маловек, мы закрыты. Челодой маловек, извините, мы закрыты. Мать, не страшно, если он сейчас. Я случайно убил Нотмана? Господи, малья! Я уж творится? Грипер, Так убивай его! Прости, Нотман. Еще мелкий. Хейтер, я еще. мы. Убивай Хейтера! Я в дом. Спасибо за свининку. Господи, а мне можно тоже свинину? Свинина можно? О, да, да, да, сейчас наемся. Я есть хочу. Есть хочу. О, все. Есть хочу. Держи, вот и яблочко тебе еще. О, да, спасибо. яблочко сейчас я съем. Так, кстати, у нас печки еще нет. О, не нужны. Да, кстати, у меня. Как, кстати, вот каменные эти инструменты. Инструменты не выкидывайте деревянные, они нам пригодятся как топливо в печке. Кстати, да. То, а у кого есть еще камень? У кого, у кого есть камень? Переехать. У кого есть камень, ребят? Я так, ребят, я, вот я, потерял. Не знаю. я потерял дом. Я все потерял. А вон нашел домик наш, и я пошел. Так, в принципе... У нас а ты сможешь? Ребят, подпишитесь, мы здесь кожу себе вырываем, чтобы думать, писать все это, делать. Мы, мы часами трудимся, чтобы записывать видео. Это очень сложно. Подпишитесь, поставьте лайк, уже вот, это очень сложно. Да, вот именно, потому что мы начали ролик снимать за час. За час до. до, до час до запланированного. То есть мы должны были снимать в 19.00, а мы начали его снимать в 6 часов. Кот код наркоп. Ну да. Есть, ты... Я здесь дерет было. Максим. Все, все, все, все, Владислав, все Владислав. Всё, Владислав господи, всё. И Кстати, ну прикольная идея. Да, давай, давай я сейчас иди. принесу печку уже туда и все остальное, ок? А этот дом мы разберем на части. Ладно, я, на, я на щас части. Уже сейчас уже буду делать все, все у меня 13 дней. Ага. Так, да, понимаю, у меня топора нет, мне приходится вот так вот ломать это все. Я могу сейчас делать. Не, Влад, не надо делать, ну не расходуй нам дерево, ну, Господи. У нас знаешь что? У нас две, же, две деревянные кирки, одна каменная и два деревянных меча. Я сейчас буду камень добывать. А вот мы уже камень добывать, Пойдемте покажу вашу шахту. И, кстати... Как раз как раз, у нас в классе как раз еще несколько человек заболело. Ладно. Это Влад, так если ты болеешь, можешь взять больничный, не записывать с нами ролики, мы смотрим как-то справимся. ]asse... Я уже почти проправился. проправился. <как kalo -к sao> Мне надо только ингуляции поделать подел -то до вторника, потом скажут и все. 19, notman, 10. Notman. Я буду играть. Ну понятно. Нотман, пошли! Нам надо дерево добывать. Я пока пью, похожу, да, уж да, всю да, да. ночь. Нотман, тихонько... пошли! Нотман, ты тут, а? Алло? Сделай мне потише в, дис... в дискорде. Окей. Okay. Так, все, Влад попросил, я бы потише сделал, да? Нотман, где там? Ну, ну, включи микрофон, пожалуйста. Я, я же это... честно с тобой общаться неудобно. Я знаю, что ты можешь включить микрофон. Да пошли в шахту! Не, вы... Вы нормальные? кто на в свою шахту сегодня пойдет или нет? Кстати, мы так уголь даже не добыли. Так, смотри. Давай, я наверх, ты вниз. Ладно, давай, ты туда, туда вниз... Я тебя пока вообще замутил в дискорде, ну, чтобы я тебя не слышал. Я конечно, слышу, чуточку. О, уголь. Ребят, я уголь нашел. Ребят, гона на гору, тут шахта. Ребят, вон там, побежали, побежали. Давайте, давай, давай, давай, давай, давай. А, кстати, да, я ее видел. Я, кстати, сюда и пришел. А, ты уже там? Или нет, я так и не понял. Сюда, идите. А, это не так. А где. А, где? А, та, вот, та. я железный бал шахта. Так, теперь... так, ребят, пока что Свою штуку я не буду использовать Ну, потом ходу буду, Так, ребят, давайте Сейчас Спускайтесь в эту шахту Сейчас. Мне кажется, это даже не шахта Но тут есть какой-то углубля. Ребят, а ну-ка все сюда Вот идите, по-моему, Нику Сюда, идите Вот, смотрите я стопехну, да. Сейчас давайте фа факела сделаю. Так, у Нотмана уже есть. фак, фак он у нас поставил, да? Короче, мне сейчас надо прям пить так чуть-чуть. Так, ну продолжаем копать уголь. Кстати, а кто может... А кто же видел железо вот за все это время, то, что мы тут проводили? Кто видел железо, ребят? Я. Где? Кстати, да, это где? Это вообще как бы зомби, только когда первый железо. А, я видел, у кого там было достижение кузьи? железа. Мы... Да я зомби достал а, Зомби, тебе железо зомби выпало Серьезно да. Влад, там тупик Тоже самое не Твоему компу повезло Так, ребята, я освещаю места, где может быть железо Так что ищем, ищем, ищем И еще раз ищем Нам нужно его найти В любом случае Был бату. Кстати, ну давай чистить. Ну, ну, ну, что ты тут делаешь? Раз ты, раз где раз ты где ходишь вообще? Кстати, мы с Нотманом в горах. А, это тут пещера... А, это, это даже не пещера. Я не, я кремень не с кремень добываю. У меня кремин не С Сколько раза? С Нотмана, ты где? Сфра. А, вон все, я тебя вижу. Вот. Нотманом. А можно есть еще чуть, -чуть факела, потому что мне ничего не видно. Ладно, ж... а у тебя есть уголь? Да. А палки. Да. Скрафти. Тогда факела скрафти. Ну, осенних. А не, я почему-то один раз сделаю. У меня только два факела осталось. Я много. нотмана потерял, сейчас даже кнопку... Вождя, как... Ну ладно, давай, правда. Я... Господи! О, да да. да я чуть не грохнулся! Из-за какой-то крысы черно-белой, да, Нотман? Тебе помочь? Ладно. Угу, понятно, не надо. Ну, Нотман, давай, ударь меня луком бутуном. даже железо! Хотя бы чем-нибудь! Все, спасибо! Ты... Ты самый хороший друг. Иду к тебе. А о чем мы все молчим, дорогие Нет, друзья? Нотман, ты мол... что ты молчишь? Чё это ты... Что чё... такое, Влад? А -а -а. А -а -а -а. Сейчас просто остановитесь, сейчас... Вам же 10 секунд, чтобы подписаться, поставить лайк. Считай, Дима. One. Мы все стоим, да? Раз! Вот стоим. Два! Три, четыре, пять. Я думаю, им хватит. Но у нас хорошие проблемы. Мы самые нелюбимые зомбы. Честное слово. Как я тебя ненавижу. Кстати, у нас уже железный меч. У нас сервер завис, ребят. Походу выйдет. У завис Алло Чё серф минус? Все. У нас сервер вылетит! Ребята, вы живы? Ребят Алло Есть кто живой? Что у меня на... Это у меня что-то с компом Ой, господи Мать моя женщина У меня нет влечит. Понятно, у меня нет влечит. А как у меня интернет вылетел? У, у меня интернет А У меня интернет у меня Я... Короче, общем, какой-то Почти в другой шахте Я застрял, у меня зомби бежит Я вообще не знаю, где я Господи, мать. Где она Где тебя без Куда прокопался? Я ушел оттуда. А зачем ты закапываешься вниз? Ой, Влад. Я отсюда вышел. Где Иди сюда. Да куда ты, ничего, не рой, Влад, успокойся. Я в наших сахте вон свет. Что происходит? Я у всех топнул, я топнул нас. Нотману. Да, Нотман. Я знаю. А давни еды, давни еды, пожалуйста, Нотман, давни еды. Слушай, Нотман у нас сейчас самый развитый. Нотман. Назов... что у тебя в инвентаре? Покажи нам, что у тебя в инвентаре. Он сейчас все сожрет, дайте, дайте я угадаю, да? Ребят, может, домой вернемся? А кто знает, где наш дом? Вылетел все. Я надеюсь, что это теперь у всех, это не только у меня. Шоу мне с интернетом. Так, ребята, я все восстановил. А это кто знает, где наш дом? Кто из вас не будет знает, где наш дом, ребят. Вот мы ладно меня а, меня хп, нет еды, на мне слизни <звы> что у тебя там происходит, Влад? Мне меня пол хп, спасите, ребят У меня пол хп, пол хп у меня У нас рыбалка, <звы> тише У, у меня у нас... пол хп а Давайте, Рыбалка, ей. Влад, тише, Влад, ты видишь? <звы> Сбил с трех кусков Так может быть сейчас найду дом. Да, Влад, найди нам дом, пожалуйста. Так, гора, Мы, наверное, с горой был. А давайте я пока домой пойду. Короче, я домой. Все, я нашел наш дом. Я нашел дом. Эй, А -э -э -э. кто первый сказал, я нашел дом? Я дома. Ура! Я, я знаю, как нам найти дом. Теперь надо убивать кого-то. Почему? Нужно просто прописать одну что, волшебную команду. Вещи. Вот сюда и вот сюда. Конечно же, антипожарной безопасности у нас в доме ноль. Ладно, посмотри. Антипожарной безопасности у нас в доме ноль. Ты видишь это? Ноль Я, Антипожар... сдел... я знаю, что сделать. Сейчас ты мне спасибо скажешь. Наш спаситель. Просто Я вси... сейчас не а могу ч... взять. <плес> Плес, ты вот. ко мне. Сейчас подожди, у меня кнопка. Бук. Все. Что все такое кнопка? Что такое кнопка? Чем тебе помочь? Нотку. Все, я сложила все не нужно. А, Посмотрите. тебе помочь с коррумбом? Давай. Давай помогу. Если что. Ты говори, я знаю, что ты можешь говорить, сейчас микрофон включен. Хочу домой. Так пошли, -ка. Так пошли, сейчас я тебе домой. Все дома. Сейчас сказываюсь. <свист> Пока? Да? Я выдержу момент, когда Каша. Почему это надо, как-то? Так, я хочу сейчас, короче.. Вот, мам, ты какое топливо используешь для печки? Огонь. Ты дебил? У тебя есть же деревянные инструменты старые. Так, вот скажи мне, я сейчас. Я тебе дам деревянные инструменты для печени. Ну, что, не тратить. Так, если делка... А, давай сундук положим. Так, если что... Там сундуки есть Оп. еще мои вещи. Латман, а, а тебе ничего не сообщают? Смотри, стейк? Смущает то, что ты сейчас жаришь. И стейка нет я там. Так. По техническим причинам я забанил Ноктмана. Сейчас мы с Ланом перейдем в это, На дискуссируем, мы в это в группе сидим. Надо написать, чтобы заходил Окей, переходим. Нотман, еще раз меня убьешь, бан плюс. ну ты уже получал бан. Ладно, ребят, на этом мы будем заканчивать эту серию. Мы ни фига сегодня не сделали. Ну, попробуем сделать это в других сериях. С вами был я, Дима Нерин, пока... у которого скин девка, а у нотмана я показываюсь по-обычному. У нотмана лук-батон у Влада... Что это? Спасибо Мак? Цветок. Мак? Я красный сынок. Без разницы. Всем, девочки, всем пока. -пока.